Я приветствую зрителей канала форума свободной россии студии Дмитрий Селивончик, а в гостях у нас писатель и политик Алина Витухновская. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел начать нашу беседу сразу с разговора о событии, которое произошло недавно и стало одним из самых громких новостной повестки. Это, конечно же, митинги в поддержку Алексея Навального. Каковы ваши впечатления? Вы наблюдали за тем, что происходило? Ну, я наблюдала через соцсети, в этот раз я на митинге не была, хотя я их практически регулярно посещаю, кроме самых последних. Да, это моя, можно сказать, принципиальная позиция, потому что я не разделяю тактику и стратегию БК. И мне очень жаль Алексея, который становится заложником этой неверной тактики. Я совершенно не понимаю, каким образом митинги могут повлиять на его жизнь и здоровье, Потому что объективно понятно, что только какие-то куларные договоренности и западное давление может повлиять на Владимира Путина, на Кремля и так далее. И митинги могут только его обозлить. Сейчас это, можно сказать, счастливая случайность. Мы, конечно же, ожидали репрессий, репрессий как таковых не случилось. И, естественно, Волков пытается сказать, что этого добилось. Гражданское общество, ну, как сделал бы на его месте любой политик. Но мы, наблюдая ситуацию изнутри, конечно, видим, что это да, скорее счастливая случайность. Мы вообще видим, что политика и международная, и внутренняя превращается в такое какое-то танго. Шаг, шаг вперед и два шага обратно, туда-сюда. Это подвисшая совершенно неопределенная ситуация. И когда провалилась акция с, Наваль, с фонариками, простите, волков, не, не говорил о том, что это вот как связано с ними, это как бы случайность. А здесь, да, действительно случайность, что врачей допускают к Алексею, и случайность, что митинги не переросли, не переросли в репрессии, но я думаю, это, конечно, не заслуга ФБК. Но митинги были назначены не на случайную дату, ведь в это же время, в этот же день было послание президента федеральному собранию. И как вы считаете, вот это тоже случайность, что риторика была достаточно, самого, федерального, самого послания была достаточно мягкой и не воинственной? Появляли ли митинги на содержание этого послания? Думаю, нет. Думаю, никак не связано это. И, я думаю, митингующие не смотрят послания президенту, смотрят рядовые, скучающие россияне, вынужденные по какой-то причине в этот день находиться дома. И смотрим мы с вами, что занимаемся либо политикой, либо политической аналитикой, но там просто политизированные молодежи. Я уверена, это неинтересно. Это послание адресовано... К старикам, к пенсионерам, к бюджетникам и к нищим. Собственно, к путинскому электорату и к, и к тем, кто на свою голову а, его поддерживает. Это, конечно же, послание а, в пустоту, со сбивчивой речью, растерянного человека, похожего на какую-то рыбу, уже задыхающуюся в окружающем пространстве аудитория сонные скучающие эти верноподочнические хлопки — это действительно не политическое, а психиатрическое явление. Это позорное шоу, и мы видим, что Путин превращается в Брежнева, он обращается к самой читающей, но ничего не понявшей стране в мире с призывом возродить какое-то общество знания. Ну это ну, просто комикс какой-то, действительно комикс, это дурной фильетон, но он бы не был так, э, как, это не было бы так смешно, если бы, это не, если бы параллельно не шло все-таки ужесточение некоторое. Да? И вот сейчас мы видим о том, что пытали активистку штаба Навального. Это сейчас прошло по всей ленте Фейсбука, по новостным лентам. Это, можно сказать, тема дня. Не слишком ли высокая эта цена за, за эту вот брежневскую рябь на экране? из-за то, что люди вышли на митинг. Да, в Москве э, серьезных задержаний не было, но они были в Питере. И мы видим, что, что даже нет общей тактики, э, нету какого-то четкого плана, но, в принципе, возможно, все что угодно, даже пытки и садизм, и вообще какое-то салой 120 дней Содома. Но так нельзя. Мы не должны рисковать сейчас жизнями и здоровьем людей, и самого Алексея, потому что вот вышли люди, вот Путин, он на понтах. Это все государство, которое держится на понтах и на гайках, если перефразировать Бродского. И Путин, сейчас у него одно настроение, а завтра у него другое настроение. Он обозлится, что вот от меня что-то требуют и хотят, а пусть Алексею будет хуже. А потом у него переменится настроение. Но Алексей заложник, это надо понимать. И люди, которые выходят на улицу, могут стать такими же заложниками в любой момент, и вокруг них не будет крутиться медиаповестка, как у Алексея. Я понимаю, вокруг Алексея, простите, я понимаю, что политическая деятельность невозможна без того что кто-то принесет себя в жертву, но хотелось бы, чтобы этих жертв было меньше, и чтобы они хотя бы не были бессмысленными. Что касается уличного протеста, когда я критикую БК, меня всегда спрашивают, что вы предлагаете. Ну, Например, чтобы уличный протест был бессрочным и спонтанным, что не надо заранее оповещать власть о митинге, потому что заранее оповещая власть, мы фактически этот митинг сливаем, то есть власть к нему готовится. Сейчас они ничего не стали делать, а завтра они будут отрабатывать на нас свои силовые методы. Какой в этом смысл? Ну, никакого. А как вы считаете, возможно ли э, вот такими спонтанными, как вы говорите, э, неожиданными акциями мобилизовать достаточное количество людей? Ведь при подготовке митинга, который уже прошел, был создан специальный сайт, там зарегистрировалось порядка полумиллиона людей, чуть меньше, а заявляли, что выйдет еще больше, но в итоге оказалось, что люди, судя по всему, были не готовы. Сложно найти официальные цифры, и по-моему, в ЭБК тоже не особо комментирую, сколько же всего вышло людей по стране, но по тем картинкам, которые мы видели, не очень многочислен информация с сайта была слита это тоже не дело до да? собирать людей не да не уважение к ним когда вы техническую информацию сливаете и их личные данные становятся достоянием там силовиков и прочих Акция была слета оповещать таким образом акции бессмысленно. Мы опять как будто бы готовим государство к репрессиям. Я понимаю, что это не было сделано специально. Это никак не провокация, это глупость, но это преступная глупость. Как будут ли эффективны спонтанные протесты, я не знаю. Но давайте попробуем. Мы же видим, какая деятельность неэффективна. Теперь ситуация дошла до такой эм, черты, что решить ее каким-то одним действием или одним планом. Вот сейчас я скажу, вот, сделайте то-то, то-то и то-то, первое, второе, третье, четвертое, пятое, завтра у нас будет там, прекрасная Россия будущего. Нет, конечно же, это невозможно. Но во всяком случае мы можем пробовать какие-то альтернативные методы. Вот у вас же я говорила Данилу Константинову о том, что вообще порочная идея протеста, заточенного под одного человека. Если бы было несколько разных групп, которые бы действовали не скоординированно как раз и сами по себе, но с примерно одной целью. У нас бы к данному времени было несколько там штабов и несколько опытов борьбы с различными результатами, которыми бы мы в конце концов могли между собой делиться. А сейчас все замыкается на фигуре Алексея Навального и на ФБК, но по сути ФБК привело... Весь этот э, протест, более чем десятилетний, это как минимум десятилетний, э, э, в тупик. Оно привело его в тупик, и никто не хочет это признать, и никто не будет это признавать официально, потому что это как бы расписаться в собственной глупости. Но я, готов, я готова это признать это совершенно очевидный факт. Нельзя э, тащить людей вперед на загнанной, на данный момент загнанной фигуре, Алексея Навального, который действительно заложник, и нельзя его использовать как наживку, но это аморально, это некрасиво, это опасно собственно для всех. Действительно, сейчас митинг, опять же, который проходил, был заявлен чуть ли не как последний митинг, который может пройти в России. И не совсем понятно, стоит ли вообще ожидать каких-то дальнейших крупных и масштабных акций. Основной лидер оппозиционный сейчас Навальный находится в тюрьме. А как вы считаете, возможно ли появление новых лидеров или площадка уже настолько зачищена, что протест может быть только вот таким локальным? Площадка, увы, зачищена с одной стороны, а с другой стороны, конечно, возникновение... Новых лидеров возможно и неизбежно. Но, во-первых, есть молодежь, у которой есть свои амбиции и претензии. И ее, этих людей, нужно поддерживать. И нужны финансовые вливания, ресурсные и медийные в новых людей, в каких-то альтернативных лидеров, в какие-то альтернативные процессы. Здесь нет смысла экономить. Нужны вливания в такие вещи, вот как акция неповиновения, например, интересная идея «Забастовка». Но в нее тоже нужно финансово вкладываться, потому что люди не могут остаться там везде, если они выйдут да, и через месяц их запасы денег и еды закончатся. Почему не вложиться в это? Почему все ресурсы были вложены в ВБК? Это фатальная ошибка, на мой взгляд. У нас, я повторю, что у меня нет универсального решения, но его нету ни у кого. Я боюсь, что его нет ни у кого. Конечно, можно говорить красивые слова и размахивать флагами о прекрасной России будущего, но все меньше это вызывает каких-то эмоций, все больше это вызывает раздражение. Пока раздражаются отдельные политические персоны, не завязанные на каких-то консенсусах. Люди просто боятся ссориться, да? не хотят кого-то обижать. Но на самом деле это раздражение есть. И то, что я говорю, другие, может быть, просто по каким-то причинам стесняются или боятся проговаривать. Но, по-моему, то, что я говорю, это вот очевидность политическая и политическая реальность. И вот все, что касается вообще конвенциональной политики, путь через парламент, сети эти умные голосования, путь через законодательные представительские органы – Теоретически это прекрасно, а по сути мы видим, что эти, это самые длинные, самые нерациональные практики. Конечно, можно, да, но мы видим, как, как это происходит. Мы видим, что Дем-выбор, например, заточенный, в принципе, мы понимаем, что Дем-выбор заточен под Навального, что это не самостоятельная политическая структура что либертарианцы, как бы они прекрасно и интересны не были, это тоже не самостоятельная структура, они всегда поддерживают все инициативы Алексея, и это, что называется, молодежка Навального. Но тогда ситуация становится фатальной. То есть это такая же вертикаль, да, как путинская вертикаль. Я считаю, что это нерационально, это бесперспективно, и эту ситуацию, конечно, надо менять. Крайне сложно здесь поспорить, а я бы хотел вернуться немножко назад. Вы упоминали о пытках в отношении одного из координаторов штаба и по той информации, которая есть сейчас в общем-то вся их структура подвергается сейчас репрессиям людей задерживают, арестовывают масса уголовных дел и еще на 26 й насколько я знаю назначен суд о признании этой организации экстремистской вот как вы считаете, насколько это решение может ударить по структурам Навального по гражданскому обществу и насколько широко его могут применять в дальнейшем против любых активистов ну, Во-первых, считаете, что это решение уже принято, я в этом уверена, на 99%. Во-вторых, естественно, оно обернется и против ФБК, уже обернулось, и против других активистов. Здесь еще вопрос об этичности поведения а, самих самых главных представителей ФБК, Волкова, который находится не в России, и того же Владимира Милова который зачем-то уехал, причем демонстративно. Я, кстати, не против, но мало ли какие у человека обстоятельства, что ему необходимо уехать. Может, это какие-то семейные обстоятельства, обстоятельства здоровья Мы не можем тут никого осуждать. Но зачем он это вынес в публичную сферу? То есть он показал, что э, я видела его интервью, это выглядело так, что вот у меня есть какие-то связи в Европе, мы посчитали, что мне нельзя быть арестованным, потому что у меня есть важная миссия, и я вот уехал. А все остальные люди — это что, хомячки с неважными судьбами, с неважными миссиями. Очень глупо демонстрировать такое отношение к людям. И оно все больше становится заметно и со стороны Волкова, и со стороны Милова. Сейчас единственный человек, которому мы ничего не можем предъявить, — это Алексей Навальный, но который, повторюсь, является сам заложником. И если кто-то из его соратников надоумил его сюда приехать, а мне кажется, что это так, хотя я не уверена, это просто предположение, то мы имеем дело с таким и предательством, и трусостью в одном флаконе, и остановиться они не могут, хотя надо было бы было остановиться, потому что если ты не знаешь, что делать, не делай ничего. Мы потеряли 20 лет с Путиным, мы можем потерять еще несколько месяцев, ничего не случится, это такой невроз политический, давайте что-то делать, вот лишь бы что-то, ой, нельзя ничего не делать, можно. Можно остановиться и подумать. И не только можно, но и нужно. Мы в начале недели перед акциями брали интервью у активиста и фигуранта московского дела Влада Барабанова. Он активно призывал людей... На митинге, но он сам находился в России. Вот я ему в завершении тоже задал вопрос. Хотел бы тоже вот вам этот вопрос задать. А насколько вы считаете этично, как вы упоминали, то, что вся структура Навального управленческая находится за границей, насколько этично вообще призывать людей, находясь за границей, выходить на акции в России? Потому что влад может себе это позволить, он выйдет сам. А структура Навального, это правильное решение или неправильное, как вы считаете? этично или может быть? И этично, и политически, не и безграмотно. Кто осуществил, единственное, кто осуществил революцию из-за границы, это был Владимир Ленин. Но у него был огромный ресурс. И у, него был, и у нас была действительно революционная ситуация. А сейчас революционной ситуации нет. Она как бы есть виртуально, она так распределена во времени, как-то возникает где-то мерцание революционной ситуации. Но на самом деле ее нет, то есть народ большинство людей действительно абсолютно аполитично, информационно истощено, морально истощено, экономически истощено, они озабочены больше содержимым своего кошелька и холодильника, и вот этим день прожить и ночь переспать. И получается, что самую пассионарную, самую прогрессивную, и самую честную часть общества мы просто сейчас куда-то отправляем на заклане, или просто их силы они расходуются в холостую, потому что ну, действительно никакого смысла в происходящем я не нахожу. Только много факторов сразу могут обрушить этот режим. Это и санкции, и давление извне, и выход массовых людей на улицу. То есть надо замышлять революцию в тот момент, когда к этому есть какая-то предрасположенность. Но революция хипстеров или либеральной интеллигенции – это несерьезно. Вот исключили из процесса практически всех националистов. Ну кто там? У нас вот есть сам Даниил, да? Константинов, ну, Демушкин, вот его как-то легализовали, и он везде присутствует, и все, это поле стерто. А как вы себе представляете революцию без каких-то уличных бойцов? То есть это люди, на которых действительно, как я говорила, силовики будут отрабатывать свои методы, и все. Так нельзя делать, это какая-то бессмыслица, как будто это делается для отчета, да, чтобы показать картинку. Вот мы придумали акцию. Вот люди вышли. Как бы, вроде мы, что-то делаем. Чем они тогда отличаются от российских бюрократов? Ну, насколько э, я вижу ситуацию, мне кажется, националистов зачистили уже достаточно давно. Сейчас просто не осталось таких пассионариев открытых. То есть все, все кто был максимально готов к атакативным действиям, они, насколько я помню, еще во время, во время войны в Украине разделились на несколько лагерей, поругались между собой. Часть из них была утилизирована в Донбассе, часть, часть ушла в подполье, И, насколько я понимаю, просто невозможно опираться сейчас на них. Это, ну почему же невозможно? Люди не хотят. Во-первых, я не имею в виду тех, маргиналов и крымнашистов, и, и то, что касается ЛНР, ДНР, эту часть мы вообще не берем. Мы имеем в виду тех, кто в 2008 году национал-демократами, национал-либералами, то есть вменяемых людей, в общем-то, либеральных и демократических позиций, но по каким-то причинам решившихся остаться на этом поле. И вот лично мне кажется, что сама по себе национальная идея себя исчерпала, что это просто языком вообще не модно, это уже не актуально, ну не то. Ну вот им кажется, что это, что это да, это хорошо, а почему нет? Вот есть либертарианцы, пусть будут националисты, пусть будут все. Я думаю, что, во-первых, их просто вы, вычистили из этого поля, они боятся быть преследуемыми по два по статье за экстремизм и так далее, и они боятся того, что их не легализуют. Здесь Даниилу и Демушкину просто повезло, но это вот исключение. А все остальные боятся, что если с ними что-то случится, их не будут защищать. Но мы, мы с вами тоже можем это проговорить, и Каспаров может там официально к ним обратиться. Почему нет? Почему люди так хотят быть хорошими во всем, да? и боятся вот, в рамках новых правил политкорректности сказать что-то не то или пообщаться с кем-то не, не тем, но революция не делается, опять-таки, в белых пальто. Это технически невозможно. И люди смотрят на системных либералов, и те же националисты смотрят и, и думают, но ну, если вы хотите все только для себя, вот для своей тут, тусовочки, как это называется, то да, стоит ли вас поддерживать, тут действительно стоит всем заново объединяться, или хотя бы чтобы люди, те же националисты, понимали, что если с ними что-то случится, у них будет какая-то поддержка, а тогда они никуда не делись, все эти люди есть, им просто не дают ресурсов, в том числе и медийного, поэтому нам с вами кажется, что их нет. Но ведь послушайте сами, если бы, если бы их не было, то сам бы Дёмушкин эту тему вообще не трогал. Естественно, он говорит об этом как разумный человек, потому что у него есть аудитория, которая его слушает. Просто мы с вами, повторюсь, ее не видим. Я соглашусь, с вами здесь есть над чем задуматься. И я еще хотела один вопрос задать в завершении нашего интервью. Какие у вас прогнозы вот на ближайший год? Что нас ожидает? Насколько, может быть, далеко зайдут репрессии? Что стоит ждать от выборов? Ну, а что касается последних выборов, я сразу отговаривала всех участвовать в так называемом умном голосовании, этой чистой воды профанация. Причем я не отношусь к тем людям, которые говорят, что ни в коем случае, ни в каких выборах нельзя участвовать, это легитимирует режим. Уже нельзя легитимировать нелегитимный режим. И есть ситуации, когда выборы нужны для пиара или для того, чтобы молодежь там какая-то поняла, как это работает, просто технически отработала какие-то приемы. Но сейчас, когда мы имеем дело действительно с абсолютной диктатурой, вот с ее каменьением, участвовать в выборах, да, это не легитимировать, не то слово, но как бы морально поддерживать ее, морально оправдывать. Мы понимаем, что нет никакой разницы между партиями там, коммунистов. Это сплошная, единая Россия. Все эти игры это такая... Не очень красивая афера. В этом, конечно, участвовать нельзя. Прогнозы строить я боюсь. Мне кажется, что ситуация будет такая болотистая, неопределенная. Ну, на год я не скажу, но на ближайшие полгода. Вот, да, такая, как, как сейчас происходит, туда-сюда. Ужесточение, ослабление, неопределенность, не внятится. Законы точно будут ужесточаться относительно оппозиционеров Они будут выдавливаться из страны ну, Это мы уже наблюдаем сейчас Но то, что сейчас происходит, да, так вяленько и будет происходить И если мы не сменим тактику и не пустим на политическое поле новых фигур И я повторюсь, об этом не принято говорить, но почему не сказать Если эти фигуры не будут как-то спонсироваться или хотя бы медийно поддерживаться то мы будем все больше и больше загонять себя и всю Россию и оппозиционное движение в тупик. Да. Спасибо большое за интервью. Спасибо нашим зрителям за то, что смотрели нас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик и увидимся в следующих эфирах. Всего доброго.